плетение петуни в этом году стабильная и очень красивая. сейчас уже август и для того чтобы петуния имела ну хотя бы вот такой относительно симпатичный вид конечно ее надо удобрять петуния досталась в этом году от того что были очень сильные ветра и так ее все помотало поистрепало конечно без подкормки петуния не может я ее буквально через день подкармливаю. Обязательно я поливаю мочевиной. Второе удобрение, которым я пользуюсь, это фосфат и калий вместе. Ну там разные бывают удобрения. Вы можете посмотреть. Сочетание фосфора и калия очень благотворно действует на питонь, на их цвет. И вот здесь я вам покажу питонью, которую я обрезала сорт это сорт джаконда питони сорт джаконда я ее подрезала потому что она была вся вся излохмаченная вроде как бы уже и поздно но через две недели вот посмотрите как она мило зацвела цветочки у нее такие не крупные у этого сорта джаконда она спадает очень хорошо и красиво вниз Ну все вот ее поистрепало она в разные стороны и мне пришлось ее подрезать. День я поливаю водичкой, а второй день это удобрение. Для того чтобы питония набирала цветы я поливаю сульфатом магния. Сульфат магния я использую регулярно тоже как и фосфорно калийные удобрения. Поэтому питония откликается очень хорошо. Она вот у меня сейчас сидит уже это июнь. В июне я ее посадила. 1 июня у нас еще был э, снег. Ну, все лето, все лето я выглядываю в окошечко свое, и у меня на стеночке вот так висит э, питония. Ну, очень красиво, конечно. Еще я сейчас покажу, у меня в другом месте растет питония. Э, в вазонах больших 7-литровые, 10-литровые вазоны. И тоже очень комфортно. Одна петуния в тазике, такой тазик у меня ä, поломанный. Теперь я покажу, вот где растут мои петунии. Следующий рядочек. Вот. Это петуния у меня подрезанная уже. Она тоже была такая разлохмаченная, и я вот ее подрезала. Видите, она как хорошо у нее второе цветение. Вообще замечательно выглядит кустик. Конечно, я их подкармливаю, как я и говорила. Сульфат магния, калийно-фосфорные удобрения обязательно я их добавляю. И очень-очень хорошо у меня стоит вот джакондочка. Видите, какая замечательная. Она была чуть попозже посажена, и поэтому как-то вот она лучше других выдержала все проблемы погоды очень красиво, они так вот спадают, сделятся, это джаконда и, как я говорила, в тазике, знаете, вот стареньком сидит тоже джакондочка очень хорошая, Они у меня были посажены две в один горшок, я вот отсадила старый тазик и вот так она благодарна, меня радует и желтенькая тоже джаконда, очень-очень миленькая, симпатичная но тоже начинает уже а, уже вот видите как, как ну, стареет уж, ее бы подрезать но к сожалению уже сейчас и август не стоит этого делать она очень хорошо подцвела очень красивые дала соцветия большой вазон тут 10 литров у нее она сидит так что Обязательно я поливаю, подкармливаю свои питуньей. И поэтому они благодарны. Сейчас уже 20 числа августа. И так они хорошо отзываются на подкуемку. Ну, красиво, красиво, конечно. Вот. Смотрите, прям вот такая вот клумба здесь вдоль заборчика. Как я говорила, клумба у меня Сделаны везде, повсюду, <смех> в огороде, поэтому вот так они смотрятся. Так что подкармливайте свои э, питонии, и они обязательно продлят вам лето и будут еще долго-долго свести.